Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Хочу предложить вашему вниманию печь. Печь. И как бы это самое. Маленькое кино под названием о вкусах не спорят. Я вот насмотрелся интернет. Там пытаются вывести идеальную форму для парелки. Это компания Руспар. То есть 60 градусов температуры. 60 процентов влажности или что-то подобное. У меня как бы свое видение этого момента. Я парюсь при температуре 120-140 градусов. Получаю от этого несказанное удовольствие. В поселке Родещи, где я раньше жил, была деревенская баня. Там, где если нет 140 градусов, народ просто возмущается. И женщин наших красавиц ходило больше, чем мужчин. Ну вот как бы так. Сейчас печка в настоящее время топится. Вот когда она истопится до нужной температуры, я вам просто продемонстрирую, как это делается. Могу и не поехать потому что на завтра Так, получается 16 килограмм взвешиваем сколько нам нужно дров чтобы печь дошла до кондиций. печь вот так выглядит Тут не Остужать парилку открылась дополнительный поток воздуха для дожига факела вторичный вторичный воздух Сейчас здесь камин есть. Зайдем в парилку так ну вот здесь каменка. Сейчас время прошло час, как затопили. У нас температура. 56 градусов. Тут мы видим, что доски почернели, обуглились. Это потолок. Вот такую температуру любит Геннадий. преимущество этой 5 перед другим площадь радиатора воспринимающих частей и отдающих доходит до 5 метров квадратных большая площадь каждый дециметр это 100 ват мощности то Железа. есть железо да, Железа, да? да. дециметр, да дециметр 100 ват мощности если до 5 квадратов доходит эта печка очень маленькая потому что у меня высота не позволяла то есть чем больше площадь поверхности железа, тем лучше, по-вашему, да, получается? Естественно. Можно же 100 делать, квадрат. 10 квадратов можно сделать. Это будет зависеть, наверное, Верно. от площади парилки или как? Как ни крути, чтобы прогреть парилку, чтобы прогрелись камни, камни, пол, чтобы все устоялось, минимум 2 часа надо пить. 2-2,5 часа. Угу. Это в зависимости, как подкидывать, как чего куда чтобы она как бы самая нельзя топить быстро чтобы камни нагрелись да? камни прогреются. если нет 120 градусов то камни не прогреты 120 в парилке вот. да в парилке, вот. ежели 120 градусов все камни прогреты заходи просто все uh -huh. а камни какая должна быть температура? и камней закладывается в эту печку в большую печку нормально в пределах тонны вот сюда вот тонны и камни. не войдет сюда не войдет но если позволяет высоту. Именно для банной нет. печи тонну камней надо. Да. Одну тонну. Тонну камней. А, Чтобы а если... залить эту тонну, это надо очень постараться. Так а кирпичная печь можно не обязательно же камнем, можно тонну кирпича взять. Какая разница? Кирпич или камень? А, камень быстрее все отбирает, у него плотность выше теплопроводность у него конечно, он же больше себя впитывает. И быстрее. выше, теплопроводность выше да? Процессия а то есть получается, соответственно, нагревается он быстрее, да? Быстрее нагревается. То есть можно взять только хлорид? Тогда. Возьмите только хлорид. Это дорого будет, да? А шум быстрее же нагревается. Шамот быстрее греется, плотность выше, и теплопроводность выше. А зачем выше? А смысл шума. Так, ладно, хорошо. Uh, и когда вот, это, а, вот этот аккумулятор нагрет, uh -huh. это эти камни, да, здесь два дня тепло. Два дня здесь нормальная температура. Сейчас Вход сколько там в печи камней? Килограмм пятьсот? Здесь, здесь килограмм может быть триста-четыреста. Ну, 300, ну вот, в триста, скажем так. Там 3, Я же не знаю, давно печь строилась. Три яруса, да, то есть вот. Три яруса, да, и ну, на каждом так. ярусе набиты камни. Да, да по 60, ну, ну, килограмм 300, я считаю 30. Так, то есть получается, у нас первое это большая поверхность печи, площадь желез. радиатора, площадь площадь радиатора, площадь радиатора печи. То есть воспринимающих тепло и отдающих тепло. Это первое, да, как бы. Это естественно первое. Второе это большая теплоемкость. Теплоемкость. Ну, я если с забыл. термофором сравнивать, там вообще, да. Ну туда входит 20-30 килограмм камней. Купишь тепло, настыло, Еще настыло, какие преимущества? Срок службы? Срок службы. Сколько? Да. Это печь служит 7 лет. Уже. Первые, ну, еще. 100. первые печи я начинал э, свою как бы деятельность, естественно, с банных печи. Mm -hmm. Еще кирпич на кирпич складывать не умел. А, вот с таких, да? Есть... Естественно, я только с банных. Почему я начал? Потому что париться люблю. Чтобы удовлетворить мои потребности uh -huh. в бане, да, ну, не было таких печей. А, да, ну температура высокая, да, как бы, это в да. основное, что вам надо, это температура, ну, 120, температура. 120, да? 120-140 градусов в этих пределах. Высокая температура. До 140, да? Да. Это в парилке? В парилке, естественно. 120-140 в этих пределах. Экстрим. Никакого экстрима, это нормально. Тебе нормально? То есть не ощущается, что там же свалишься заживо. Абсолютно. А срок службы, 30. вы это, yeah. ну, как сказать, ну на базу отдыха, где непрерывно печки топятся, делали такое? Да. Yeah. И чё, есть и, и, там? и сколько там срок? Все до сих пор работает или как? Вот мне надо съездить туда, позвонила сама Катерина, там, управляющая, mm -hmm. просто ревизию сделать. Переногу. Ну, а за счет чего срок службы? За счет того, что толстая толстый там? Конвекция. А за счет того, Конвекция. что воздух охлаждает? Да? конфекция. Все остальные вот печки, я их называю духовками. Там, где вот труба или там камера какая-то прямоугольная, в нее забиваются камни. Все. Они нагреваются там до малиного цвета, до красна. Но они же долго не камни. Почему? Металл. А, металл. Металл, если не имеет теплодач, ну, он сгорит. Ну да, если теплосъема нету, естественно. Ну-ка, здесь же металл тоже закрыт камнями. Он обдувается. Конечно. Ну там же тоже получается обдувается, Нет, у него же сверху еще стоит радиатор Ну, получается, если <как> обдувается камни, если обдувается воздухом, который берется с если пола, честно, то пола. он остужает камни, которые который честно. воздух идет, а нам, нам нужно нагреть камни. И нагреть. И что воздух, нам в первую и очередь? И нагреть? И камни. важнее. Камни, камни все, нагреть или все воздух? одновременно. Ну все у одновременно. У это одних это... печей больше нагревается воздух, у других больше камней. Вы считаете, что важнее нагреть? Воздух или камни? Оно, оно неразделимо. Не воздух и камни. Ну так оно везде как бы греется в любой вот камень. Вот, вот такой баланс. Температура 120 градусов есть прием? Все камни нагреть. Сколько камней должны быть? Не мерил никогда. ну в смысле Температура по мне какая А нечем мерить? Как я буду? Ну померим тогда сегодня. Померим. Просто э, есть любители пара, вот они говорят, легкий пар, именно когда камни до, до красна нагреваются, и именно что вот идет пар, он ну, мелкий, очень будет. на мелкие частицы разбивается. А здесь получается, камни не нагреваются, потому что они охлаждаются потоком воздуха. Здесь получается, что просто Поднимаешь влажность? Влажность. Да, вода шипит, на камнях испаряется, поднимается влажность. Поднимается влажность, дышать легче. Это, это вот мы можем сравнивать теперь другие печи, то есть можем замерить площадь у другой, у теплоемкость, да? У -у -у. Это мы все срок службы, температура в парылке, это мы все можем замерить. Что еще можно с другими печками, как сравнить Вот таким параметром. Количество дров, да, можно? Количество дров <связать> Еще можно что? Да, время, основания, время основания. Ну, пока прогрессив. Ну а по цене сколько печка получается? Вот сравнить, если цены. Ну, разные печи. Ну вот эта печь с работой, с материалом где-то 120-150 тысяч. Сколько? 120-150 тысяч. 150 тысяч. Это бота да, с материалом. Материал с работы. Ботас материал. Да. Ну вот, наша поняла почти готова. Там пока что еще 110 но для разминки для разгона для поспевки достаточно снимаем крестик все эти самые берем с собой вот такую вот сумму, плотненькую чтобы там не обжечься вот и парюку ничего удивительного вот пока венчик запариваем обратите внимание на веник потом вы его вот сама в деле увидите как он работает и почему он такой? Так на хорошо свет был. Так, наверное, напали. Это запаривается в ванночке. Это так. Сколько на зима и не Ну что, 30. Ну, то есть раз в неделю попарился. Она да? Нет, хватает на побольше. Вот этим вот финишком я уже парил. Mm -hmm. Вот этим вот финишком. Вот туда же тоже его да, да, туда. Да. Сейчас мы его. Вот сюда же вот раз. Мы всегда не все Да, Вот так вот раз. Да, да чтобы не обломался, все достаточно, потом еще кофточек горячей водички прижмел и, и еще вот это вот клеёночка, что вода не так быстро остывала Два человека, 2, 2, 3, можно ну Ты можешь налезть, вот берем тряпочку, без проблем расстилаем и просто-напросто садимся. Но перед тем, как садимся, еще блин забыл вот это самое. воды, воды забыл. А я пока сейчас, я сейчас сниму. Так, у нас сейчас температура уже ну где-то 116 градусов. Чтобы дышать было хорошо, влажность все равно должна присутствовать. То есть, с полка. Вороночку. Вот сидим. Через какое-то время подо мной будет лужа. Вот от и там тоже будет. 116 было, я сейчас смотрел. Ну, где-то так. Дышится просто хорошо. Оо, запутело. Дышится чудесно. Как дышится? Тяжко. А? Тяжко. Тяжко? У меня жена, дочка, в настоящее время, ей 8 лет. Она тоже сидит в парилке. О! Вот на такой температуре. Ну жалуются. жалуется. Кто ко мне не приходил попариться, говорит, ну просто в восторге лучше как бы. Ну, не ощущали они раньше она может быть, конечно, с первого раза некоторым не будет многовато, Но все же как бы аппетит приходит во время еды, как говорится сейчас много, а потом со временем просто чудесно. вот начал потеть, вот маленько пошел. температура стенки мерим чем выше, тем больше. Температура потолка 156 градусов. Ну, здесь вот на уровне термометра 115 показывать. Потолок 150. Камни. Где камни-то у нас? Ну, почти 200. Через какое-то время, вот он, вот пошел, ну, капает. Пошло 5 минут. Ну, или около этого. Сколько воды на камне кинули, столько и вытекло. Товарищ, который не подготовлены в этом деле, Поднем такого кто не будет. Ну, как радуется, сильно улыбается. У меня крылья горят вообще. Крылья горят. По-нормальному баня нужно... И пота нету. хотя бы раз в неделю ходить надо. И что еще хочу сказать для милых дам. Баня, парилка вот эта, это вообще косметолог. Одному ка а в другой весит а курица, гриль. Кожа, она как бы сама, сама должна питаться изнутри. Когда вот эти вот все поры, они, как слышал в свое время, они бывают сальные и потовые. То есть они должны быть чистые. Потовые железы защищают организм от высоких температур, а сальные железы, естественно, там от низких температур. И если кожа работает, значит она питается изнутри, и больше ей надоед ли что-то нужным? Это мое личное мнение, о вкусах не спорят. Это, посмотрите, подо мной лужа поты. Это я только поспел. Прошло сколько минут? Минут 10, наверное, Ну, минут 10, не Все, достаточно. Выходим. Вот теперь, господа, я это самое поспел. Отдохнул, пора париться. Берем веничек и ставим ее вот сюда, возле двери. Для чего? Чтобы он там не высыкал. Потому что хоть я пять раз захожу, необходимо поспеть. Стоп, я тряпочку забыл. Из этой вот тряпочки не нужно закрыть парелку. Также присели и обязательно повысили влажность. Вот. и сидим и чувствуем себя. Как только под пошел, прогрелся маленечко, потом веничек взяли и продолжаем процедуру. Ну вот, господа, в настоящее время я поспел. Теперь берем венчик, Быстренько, быстренько, быстренько, раз. О! И начинаем париться. О, поддаем сразу. сразу. Сразу, сразу, сразу. Температура в настоящий момент где-то... 125 6, 5, 5. вот почему нужен длинный веник а вот почему удар происходит кистевой то есть не от плеча машешь коротким веником болт а кисти. И встает везде. Грудь. Может быть, некоторая будет не ага. И ложиться в этой парилке я категорически против. Потому что нельзя. Когда ложишься, потом встаешь, голова кругом а Ну вот, господа, попарился. Теперь в обязательном порядке лучше пролечь. сворачиваем под голову и ложимся Фух. еще очень важный такой момент или совет никаких советов чувствуйте только себя свой организм то что я тут показываю это как говорится вкус от их поля ну вот как бы так и еще очень важный момент в парилке в бане я пью воду, не чай, а чистую родниковую воду комнатной температуры. Много нектар вот как бы она очень хорошая усваивается, через все там проходит. А как все? Вы сейчас что хотели ощущения, сказать с... по ощущениям? А по ощущениям, значит комфортная температура парения вот на той ступеньке на первой, то есть не парение, да, и парение веником, тоже комфортная температура, это 78-85 градусов, то есть ну там, где мы верили как раз вот по комфортности, то есть мы все вот трое, не сговариваясь, выбрали, то есть это ступенька, чтобы посидеть, попотеть и при этом не обжигаться, то есть чтобы плечи не горели, уши не сворачивались, трубочка, то есть Вопрос, посидеть, по вопросы, как часто в баню ходишь? Сейчас редко, раньше очень часто, ну раз в неделю точно, мы с мужиками ходили в общественную баню, заказывали на два часа, и парились, то есть на дистерах выкупали полностью баню, и чисто попариться приезжали. Это... Девочки, ну, это, мальчики, это, и... это, это, это было давно, да? Почему давно? Полтора года назад, пока я не уехал в командировку. Я сейчас вот, пока в командировке не могу. Мы по четвергам все время компания в бане была. Ну, по субботам, в Как? Ощущение? Здравствуйте. ощущение от бани. На второй полке жаримся, подогреваемся, на второй полке сидим, греемся. На второй полке начинаем париться, мало, поднимаемся на вторую, паримся на второй. Ты тут веник... все время про вторую говоришь. Почему? Изначально начинаем жариться на первой, нагрели, да, да. жарко стало, сели на вторую, в комфортной температуре паримся, просто огреемся. Да. Да. После чего, когда дошли, ну, согрелись, до кондиции дошли, залазим на второй полочек, берем веник и начинаем париться. В, экстрем... в экстремальном режиме. В экстремальном режиме. Я так понял, что тебе где-то между ними комфортно. Да, Александр, комфортно, Александр да. на нижнем полке? Было бы комфортно на нижнем, если бы мы еще поддавали пару. Да, то было. есть можно было уже париться на нижнем, но я не стал камень заливать. Поднялся и попарился. Камень Нет. здесь не не заривался. Будем знать, в следующий раз будем лить побольше и париться на второй пробовать. Ну Сейчас наверху попаримся. Влажности не хватает, вот дышать носом, я не могу дышать носом, я начинаю дышать носом, у меня сразу обжигает нос а Сверху сидишь, горят плечи Снизу сидишь, вот да, я вот на лавке буду сидеть У меня тоже средняя температура, то есть я до, до, до высоты это не могу, то есть 150 градусов для меня очень много Ну а свои ощущения расскажи Ощущения классные Любим париться в банях. Э, много бань пропарились. Э, восторг, ощутили пар. Наверху жарко, внизу самое то. Вот сейчас с нашли дошли, попарились, как заново родились. Думаю, что Геннадий, будем собираться. Чего уж тут раз-то? Мужики покрикивают. Крикте! Недовольные так что ощущение классное. Дай бог собираться чаще. С легким паром. Ты расскажи, вот ты говоришь, в разных банях парился сравнение сравнении вот, с другими печами. или... Ну, наверное, мы же печь пришли это, тестировать. Но сухой пар, то есть за счет пара, за счет того, что выгнали, вот третий раз когда заходили, выгнали сухой пар, закрыли и нагнали жар за счет влаги. Был помягче жар. Для парки самое то. Ну, то есть вот эта температура, есть, при первое, которой Геннадий для парится, да, для что тебя что она некомфортная, да? Стала. Это просто надо почаще ходить в баню Ну вот, упущения наше времени хватает. Сидеть будем, дай бог, что будет приглашать. Да? Да. Аппетит приходит во время еды. Это сейчас может быть у вас много. Сейчас много, да? Но когда постоянно будете само, систематически в системе, это будет абсолютно норма. Вы видели, как, какой пот с меня шел? Это зарегистрировано. А с вас такого не идет. Ну так забиты поры все. О! Конечно. Поры забиты. Вот их надо раз, разбить, и потом все будет хорошо. Ну мы за неделю три сходили уже. Ну, за месяц. Это, это, это, это годами нарабатывается, понимаете, ребят. Я не что мальчик уже как бы взрослый. Пос градусах, не знаю по физическим ощущениям по физическим ощущениям когда значит в каменку поддаешь и она говорит вот так да? вот это нормальный мелко парк с которым дышится легко в нем присутствует большое количество кислорода большое количество кислорода потому что молекулы воды расщепляются на H -H, У -у -H. То есть и выделяется свободная молекула кислорода то есть Поэтому воздух обогащается кислородом. Пар становится легким. Когда камни шипят, у так пшшш, вода просто испаряется, переходит в парообразную форму H2O. То есть и ну, то есть как бы просто влажность увеличивается. И все. А эффекта пара пара тоже. Там еще какие-то разные... разные о не про... спорят? Нет, я не а? про вкусы говорю, я говорю о механизмах, то есть вот говорит, О механизмах. Да а вкусы, это и дело, и у каждого он служит. Есть... А я, я говорю, 30, просто 30, милые, механизмы, как все происходит, У каждого по-своему происходит. Нет, физика, она единая для всех.